Привет всем, с вами канал Не веришь нам, проверь сам Давно не снимал видео И видео на тему то, что там с банками, с кредитами, с СССР Ну, никто не шевелится, ничего Они только вот ждут, вот сколько писали А чё у тебя, а чё у тебя, а чё ты сделал, а че ты А вот ты сделай, и мы посмотрим, вот как будет Каждый должен делать. Не один для всех, а каждый. Когда каждый сделает, тогда все будет. Одному сложно бороться с системой. А вместе нет. Ну так ладно. Хотел записать маленькое видео о том, поделиться тем то, что я проверил, то, что вот есть приложение TaxFone. И оно платит. То, что я рассказываю, показываю, люди приходят, приобретают франшизу, становятся дольщиками приложения TaxFone, по которому будут таксисты таксовать. А такси оно всегда в спросе есть видео в группе тоже создал там все видео показываются разжевываются также таксфон зарегистрирован в налоговой Российской Федерации, которую, да, мы знаем что он существует, но резко вы никуда не денетесь от российской вымышленной или невымышленной Российской Федерации но тот факт то, что оно зарегистрировано в Российской Федерации в налоговой это приложение также Югрел я пробил посмотрел, все есть такси всегда в спросе и оттуда будет прибыль а сейчас у нас есть возможность заработать рассказывая об этом приложении открытие, кстати, этого приложения 19 октября запуск. приобретая франшизу вы себе обеспечиваете пенсию только не ту, которую вам Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечит, где вы будете 55 лет или там сколько, 40 лет горбатиться на Пенсионный фонд России и в итоге получать 12-11 тысяч, когда вы за это бы время вложили бы в банк под проценты и вот были бы там миллионы. Потом бы на эти миллионы, на проценты, бы на 50 тысяч месяцев бы жили. Есть подсчеты, где-то в группе выкидывали, люди считали, вот так здесь в таксфоне я приобрел 100 долей одна доля минимум стоит 200 рублей в 2018 19 году будет где-то 500 стоить так если по минимуму 200 рублей брать, то 20 тысяч в месяц а если я еще в своем городе нахожу людей, которые будут таксовать, заинтересовывать им приложением, еще и с них будет идти процент о всех процентах вы можете узнать вот в группе, я вам создала. Заходите, смотрите видео, читайте здесь документы, тоже есть. Ссылочки для открытия кабинета она находится в информации. И вот регистри регистрируйтесь, открывайте свой офис. Это, получается, называется минимальная франшиза 11500. Бизнес по цене смартфона. Вот я. Четверга на пятницу выплаты. Вот в этот четверг на пятницу 35 тысяч заработал. Видео снимал 3 недели назад 49. Вот тут с комиссией неделю назад 20 700 я на основной работе столько не зарабатывал а здесь рассказывая людям показываешь о приложении они регистрируются, покупают тоже доли чтобы обеспечить себе фантиками центрального банка потом мы от этих фантиков сейчас никуда резко не денемся да, люди пишут письма, то что есть 810-й код, 643 но вы же от них сейчас, на данный момент, никуда не денетесь. А вот я вам показываю, что есть приложение, приложение TaxFone. Деньги будут идти с таксопарков, которые будут пользоваться этим приложением. Открытие этого приложения 19 октября. А сейчас мы рассказывая друг другу, как сарафанное радио. Народное такси для народа. Создано пассажирами для. Ой. Создано водителями для водителей и пассажиров. Для народа, народ. Народное такси. Мы рассказываем, распространяем и как стимул вот нам деньги. Фантики. Но они присутствуют и мы без них не можем как бы существовать. Нас в этом вырастили, воспитали, сказали, вам нужны эти фантики, без этих фантиков вы никуда. Я вам показываю, как можно эти фантики заработать. Все ссылки будут под видео. Я проверил, потому что канал так и называется. Не веришь на, проверь сам. Не верьте в это, проверьте. Я проверил. Вот результаты. Вот есть в Челябинске уже он ждут открытие приложения. Уже он машины зарегистрировали в дорожном хозяйстве транспорт в Челябинской области. Вся информация в группе. Таксфон народное такси. Заходите, регистрируйтесь, читайте. Регистрация ни к чему не обязывает, она бесплатная. Регистрируйте свой кабинет. Там прочитайте, знакомьтесь, захотите, приобретете франшизу, захотите, нет. Вот я приобрел, и я не жалею. Деньги капают каждую неделю. Такая не такие капают, я столько на основной, говорю, не зарабатываю. Я проверил, поделился с вами. Всем удачи, пока.